Во имя Отца и Вселенной Светлана. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех поздравляю сегодняшним днем вас в Вест. Сегодня у нас было такое замечательное чтение евангельское о исцелении Бесноватого в гадаринской стране. Господь оказался в том месте, где много лет жил человек, который был одержим бесы. Бесы давали ему такую нечеловеческую силу, что люди боялись ходить к местом. они обходили его большим кругом, чтобы только не встречаться с ним. Многие пострадали от него. И вот на этом месте оказался Господь, и бесы обращались к нему сами, чтобы он не изгнал их безу, а повелел им пойти в свинное стадо, которое неподалеку было посолом. И Господь сказал им идти в это стадо. И вот стадо свиней, одержимое бесаемое, бросилось к берегу озера высокому. И один за одним свиньи падали в это озеро, пока последняя свинья не волнувала в этом озере. Пастухи, увидев происходившие, а так как они люди ответственные, надо полагать, за то, что происходит, ну, за свиней, например, иметь какую-то материальную ответственность. Не испугались с они побежали быстрее в ближайшую там, деревню, какие там были, селения, говорить им, вот, тот галилейский пророк, он там сейчас со своими учениками, идите, посмотрите, что он натворил. Ни одной свиньи живой не осталось. Что-то подобное, вероятно, не говорили, когда заходили в одну или в другую деревню. И вот большое количество людей двинулось к этому берегу увидеть воочию. Наверняка многие из них были разгневаны, когда они не двигались, потому что, Украине ну, неприятно нам терять какое-то свое имущество. И вот они приближаются и видят того, кого боялась вся друга, вдруг он в одежде, до этого был Богом, много лет жил в пещере и в доме, и явно выглядит мыслящим таким, разумным человеком, сидит у нога Иисусу. И они убоялись, им стало страшно. Нападать на такого человека, на которого, которому повинуется вот такой даже вот одержимый весами. Что они говорят ему? Они говорят ему «Уйди от нас, уйди, просто уходи отсюда, от тебя только проблемы». Мы вот свиней потеряли все. это плохо, но мы чувствуем, что будет еще хуже, если ты останешься, уходи. И Господь просто уходит, Он, заметьте, ничего не говорит. Никаких действий не предпринимает. Просто садится в корабль со своими учениками и отплывает с этого места, отправляя бесноватого, бесноватого бывшего к своим близким, не беряя его со мной. Братья и сестры, примерно таким образом, когда человек верит в Бог, обретает веру, у него бывают разные искушения. Разные обстоятельства в жизни случаются. Не так просто в безбожном мире исповедовать свое веру. Мимо храма проходит человек, рука у него не имеет, перекрестится он, стесняется. Хотя наверняка помнит Священного Писания о том, что Господь говорил, кто меня постыдится, видите семь, грешным и превыбодением того, и я постужусь. Когда приду в силе и славе. Вера не бывает комфортной и удобной. И не бывает такой лайтового варианта, знаете, чтобы вот было все здорово, так хорошо, красиво, все оформлено. Нет. Это, если, это, это, если таким образом что-то выглядит у человека, то это не является христианской верой. Человек, который исповедует Христа, он постоянно подвергается каким-то нападкам, где-то насмешкам, где-то каким-то нервномствам. И правильное устроение помогает ему это перенести. Он спокойно воспринимает эти вещи. Он не относится плохо к людям, которые в данный момент не понимают, как Господь сказал, не ведают, что творят. У него нет неприязни, чувства неприязни к этим людям, потому что он сам помнит, что не всегда сам уходил в краму, не всегда сам жил о Что было время, когда и он, возможно, кого-то подвергал каким-то насмешкам. Это его останавливает. Он относится с пониманием к тем людям, которые в данный момент не являются частью церкви Христовой. Тяжело отказаться от собственных сведений, которые вот наше такое имущество, когда мы их потеряли. Больно, тяжело, когда мы чего-то теряем такой материальное. Еще больнее, когда ударяет э, какая-то душевная боль, когда близкие наши огорчают нас, когда что-то случается в семье. Но человек, правильно расставивший приоритет, он всегда останется с Господом. Это не высокопарная фраза. Это. Не будет выглядеть так, что он будет ходить на площади и кричать о том, что «Вот, я люблю Господа. Нет. Он просто будет жить о Господе. Стараться совершить какие-то добрые дела, помочь тем или иным людям, когда они будут нуждаться в этой помощи. Такой человек не заметен. Но именно такой человек ценен Господа. Мы много говорим о вере в церковь. Но забываем такую важную вещь, что в Бога нужно не только верить, Богу нужно еще и доверять. Поэтому, когда мы чего-то решаемся, будь то чего-то материального или расположение наших близких, нужно с доверием относиться к Богу, спокойно переносить подобные вещи и иметь непоколебимую веру. И тогда Господь всегда прибудет с нами. Богу нашему славу. Аминь.